Все верно, на аукционе есть шаг повышения цены. Он всегда прописан в процентном соотношении, всегда один, и вы не можете поставить свою цену. Мы выставляем цену при участии только на сумму шага, который указан в публикации о торгах. Следует учесть, что если на данных торгах много желающих этот объект приобрести, то да, каждый будет делать свой шаг, пока кто-нибудь не даст самую большую цену и выиграет. Например, начальная цена выбранного объекта – 10 тысяч рублей, шаг 10 – 10% – 1000 рублей. Значит, в процессе торгов вы делаете первый ход – 10 тысяч рублей, то ваш конкурент на шаг больше – 11 тысяч рублей и так далее, пока кто-нибудь не отступит. Если у вас тоже есть вопросы о покупке имущества или условиях сотрудничества, то пишите в комментариях под этим видео, мы с удовольствием вам поможем.